Дорогие друзья, выхожу в эфир. Буквально записывали несколько программ, несколько передач для вас. И пришла новость, такая печальная новость, ушел из жизни Владимир Сергеевич Пудов. Таких специальных религиоведов не, не готовили у нас в Советском э, Союзе. Ну, ну, философ... Вот нас предо... приглашали в, в факультет МГУ. Вы попали в отдел. Который занимался протестантизмом, иудаизмом и сектами. Да, наш так отдел назывался. Отдел по делам протестантских церквей, иудейских религий и сект. Мне предложили лютеран, то есть тот набор. Uh -huh. у, у нас было всего три человека в отделе, не считая начальника отдела. И у каждого из нас были как бы, за, за нами закреплены э, ряд направлений. Вот у, у меня главные два таких было направления. Это лютеране и адвентисты. Может быть, вы видели, это был нашим экспертом на канале, он был одним из последних представителей вот этой советской еще системы. Он работал в министерстве, там был орган специальный по делам религий, Вот он был экспертом, много трудился, но последнее время он уверовал, был членом литеранской общины многие годы. Вот, и сейчас он занимался восстановлением документов и всего имущества, и всего остального а, Лютеранской Церкви Агтурского Веросповедания. Он находился на лечении, как мне сообщили, в Адыгее, где-то в санатории, и вот скороспостижно ушел, ушел к Господу, Господь призвал его. И, знаете, хотелось бы выразить соболезнования родным и близких, но Владимир Владимира Сергеевича и не было ни семьи, ни родных, ни близких. Вот, ну, члены церкви, ветеранской церкви, конечно, узнают, где будет и панихида, и похороны, вот, сегодня уже несколько братьев выехали туда, в Адыгею, чтобы позаботиться и проводить брата в последний, пру, в последний путь, вот, вот такие события в нашей жизни происходят, вот, кто-то уходит, кто-то уходит, у кого-то еще есть время трудиться и делать что-то хорошее, доброе, святое для Господа и для людей, и для народа Божьего. Пусть Господь примет в свои обители верного слугу своего. И храните себя, храните своих родных, близких. Благослови всех Господь.